Так, вот наша тыль. Do okay. can заметили, отель Гранд-Монастырь занимает огромную территорию. Он состоит из пяти зданий хаосов, расположенных на разных уровнях и соединенных эскалаторами, как метро. Внизу находится ресепшн, лобби-бар и лестница в спа-комплекс и боулинг. Вот таких эскалаторов у нас пять. В довольно холодно на этом уровне, но ну и вообще не жарко. На втором уровне находится ресторан Механал. Он работает, но доставку в номера не производит. Эскалатор едет только наверх. Это как красота у нас за окном. Вниз вам придется спускаться по вот этой крутой лестнице, которая идет рядом. Чтобы включить эскалатор, вам нужно нажать на кнопку. Как всякая техника, иногда эскалатор может закапризничать и не поехать. Эскалатор теперь не хочет нас вести. Хорошо, что он последний. В первое время этот отель похож на лабиринт. Эскалаторы, коридоры, лифты. Первый раз вам будет довольно трудно найти ваш номер, если вы живете где-то в пятом хаосе. По крайней мере, нам давали сопровождающего. Без него нам было бы очень трудно просто найти наш номер. Мы идем по лестничке в школу сноуборда подъемнику, к лифту крокод выше скиску а там он работает с снежной пушкой трассу делает Надо. Вот 165, это мой рост. И с тренером. Можно еще тренера пригласить. Тренера. Мне идет вот этот. Смотрите. Да-да-да. Да-да-да. Вот а ты их подними так, делай. Не... Давай, давай, башни власть. А, можно, можно? тренер? Да? Ну тренер. <связывается> тренер, а -а -а. тренер, тренер. мы скажем тренер. Хорошо. Давай. Отлично. Да, да, <связывается> а сколько стоит на эту рычаг? Сколько стоит? <связывается> <сколько> <связывается> скажи сначала, сколько на прокат, а потом купить? На прокат стоит 12 лева лет. 100. Все вместе. Да, 20, 20 лева а это самое? А купить? Купить. Ботинки стоят 150 евро. Это пишет, да? Ботинки только. Больше 100 евро. Понятно. Дорого? Да. Вот горнолыжная трасса для нас. Можно взять лыжи. Нашли, нашли трассу наконец по размеру. Завтра будем осваивать. Да, лыжи, ботинки, палки на сутки можно взять за 20 лево и здесь ни в чем себе не отказывать. И даже еще тренера предложат. Так что, может, еще и тренера. Хороший вид. Откуда там лежит? Собака. Прекрасный вид на горы. Солнышки, уберемся. хорошо! Как вы хорошо тут лежите! вот какие вы молодцы! И вам не холодно? Десять лево. Да, вот это мог бы работать подъемник ручной, Не работает. Видите, на лыжах. И поехали, поехали, поехали! Вот магазинчик. Очень дорогой. Так, вот наш магазин. У нас да, что мне кофе растворимый. Девять. Вот такая учебная трасса. Вот мы идем практически по склону. А дети тут учатся кататься на сноубордах. Слышная школа. Называется Стена. Этот отель, он прямо на трассе. И там есть теплый паркинг. Ну вот, вот мы готовимся к на сноуборде. Но, конечно, сноуборд, скорее всего, поедет без нас. С кем-то другим. Вы же хорошо, а олени лучше. Это, это правильно. Лучше всего это олень настоящий. А трактор сейчас вот работает и делает, чтобы завтра открыть это. вот тебе тракт. Да, он не ходит. Сталогладен По-моему, сейчас да? нет он, да? Ски Скизку. Людка какого. <музыка> вот такая кухня у механи. Блокхоз. Наверное, летние. Символ времени. Полонинская спасательная служба Да, это горные спасатели да. Это не ковидовцы а, Они будут спасать тех, кто упадет на да. ски Кто упадет, сломает себе конечность. Да А здесь вот такие вот шары Вот на дереве это бар На дереве это бар Это не гнездо Завтра тут, наверное, будет не протолкнуться Вот он, подъемник-то где а -а -а. И вот они, смотри, и по одному надо сидеть. Вот это коронный номер. Садишься и едешь. Нет, и поднимаешься. Вот этот хороший вход. Да, поняла. И там есть вход. И вот это как раз кип-лифт. Это студенец 3 подъемный лифт, часы работы 8.45, 16.30. I can feel it in the bone I'm alone Take me home As you make the bed So you must lie Every day is a rabbit trap You you land, прямо у отеля проходит спуск. Люди там катаются. Прямо выходят на трасс Пить пойдем к склону. Люди уже лыжи держат прямо на улице своего окна 3. монастыра 3 кто хочет прямо на лыжную трассу вот мы находимся на горнолыжном склоне все катаются на горных лыжах сегодня суббота приехала очень много людей и конечно это не то что было вчера и погода совсем другая в горах погода меняется каждый день и народу просто необычно много. Но ничего, сейчас поснимаем для вас сегодняшний день. Посмотрим, как тут все это происходит. Горнолыжное счастье. Наш блогер, он же Камикадзе, двигается медленно в сторону склона. Ты полный рост меня снимай. В полный рост, посмотри, какие у меня лыжные ботинки. Я Вы же как космонавт. Обратите внимание, какие у нас лыжные ботинки. И лыжи тоже такие классные. Ну ладно. Медленно, но верно мы двигаемся к склону. О, как мы едем здорово на лыжах. Да, неплохой. Неплохой спуск. Ну, несколько слов для нашего канала. Ребята, горные лыжи это серьезно. Это надолго. Это сходу не возьмешь. Даже просто пройти в ботисках, это для меня уже ужас. У меня уже ноги все болят. Поэтому, ребята, горные лыжи начинайте раньше. Хорошо. И маленький лайфхак от меня. Если вы не умеете кататься на горных лыжах, берите их в прокат внизу склона, а не наверху. Тогда вы сможете на них прокатиться. Отлично, отлично. Во -во. Ой, я уже поехала. Тихо, тихо. Еще рано ехать. Танцы. Танцы на горных лыжах. Это все, приехали. Исторический спуск. Ну и как оно? Отлично. Вошло хорошо? Я все спать. Тяжело в горку забираться, да. но так все отлично. отлично, но вниз классно было, да, отлично. да ты шла так по трассе, Ах. просто идеально, на чемпионат мира поедешь теперь, за сборную Болгарии. Вот так сегодня изменилась ситуация, сегодня суббота, народу много, пройти невозможно. Вокинге, где мы запускали дрона, тоже теперь не протолкнуться, кругом машины, но это неудивительно. Вон, сколько людей на склонах, выходные дни этот курорт очень популярен. Поэтому здесь всегда много народу. Если бы не ковид, я думаю, было бы еще больше. Вот так должны нас кормить здесь. Но рестораны не работают. Вот отсюда хорошо виден наш номер. Самый-самый последний домик. Верхний с балкончиком. Самый угловой почти. А тут есть ездят англичане с вероцем. Я иду купаться. В баню наряд готов. Да не в баню, а в спа. В, в спа. комплекс Но что не сделаешь ради своих подписчиков? Дорогие подписчики, попрощайтесь, попрощайтесь со мной. Я ухожу, но скоро вернусь. Вот такой у нас спа-центр. Работное время до 21 часа. Это развлечения для детей. Вот здесь есть боли. Здесь не двигает боли. подъемника 20 лево А в другую, то есть тут можно смотреть вниз вверх. Сейчас посмотрим, как они будут отсадиться. Да, это, видишь, надо упереться ногами, в эту, которая стоит. Вот на эту досочку. Опа! И усадим. Поехали. Вот тут еще надо так, вот а -а -а. так сегодня красиво у нас горит камин Уезжать совсем не хочется Сегодня у нас последний вечер В Памбарова В отеле Гранд Монастыре. Мы уже привыкли К своим неудобствам К этому номеру Вот это наша спальня Мы здесь уже ночуем две ночи Это вот красивый вид из окна У нас тут Течет такой водопад, прямо, можно сказать, в голове. С одной стороны, ночью он шумит, но зато сейчас днем вид очень красивый. Также так прекрасный вид с балкона. Я там снимала несколько красивых видео. Я покажу виды наши с балкона. Дальше у нас идет такая большая гостиная с кухней. Кстати, прекрасная кухня. В принципе, все есть. Единственное, что здесь есть кофемашина, которая называется ⁇ Лаваться ⁇ Если вы думаете, что сюда подойдут эти капсулы ⁇ Лаваться ⁇ то вы ошибаетесь. К сожалению, в эту машину эти капсулы ⁇ Лаваться ⁇ не подходят. В принципе, номер хороший, теплый, стильный. Здесь есть камин. Здесь нам принесли дрова. Правда, за отдельную плату, но есть дрова. И мы каждый вечер топим здесь камин. Самый большой прикол этой квартиры в ее санузлах. Есть два санузла. Один санузел, который имеет унитаз. И другой санузел, в котором есть душевая кабина. Если вы хотите приколоться над своими гостями, то сделайте именно так, чтобы люди принимали душ в одном туалете, ходили в туалет через гостиную, другой туалет. Потом возвращались после приема душа и сушили волосы почему-то в другом туалете. Хотя прекрасно можно в этом туалете разместить унитаз вот здесь, скажем, и фен на любой из этих стенок. Ну, в общем, это нам недоступно, нашему пониманию. Но это очень неудобно. В этом прекрасном номере вас ожидают вот такие неудобства. Зато здесь есть прекрасный Wi-Fi. Вот у нас тут свой роутер, и в этом, как говорится, за это приходится прочистить и небольшие неудобства. Здесь у нас, смотрите, есть такое вот удостоверение, которое я увидела только здесь, на стене. Это говорит о том, что Гранд Монастырь – это отель 3 звезды, мы сюда въезжали как в бы отель 4 звезды. В день выезда из отеля я сняла для вас актуальные цены, предлагаю к ним присмотреться. Отель, несмотря на все его мелкие недостатки, очень удобный и хорошо расположен. Для тех, кто хочет покататься на лыжах, это самое то, что надо. Мы покинули наш отель Гранд монастыри и отправляемся обратную дорогу в Бургас. Пока что у нас Мы направление взяли в Бургас. Сейчас минус 12 градусов за бортом, 12.45 пять.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 That's too